Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики, гости и неравнодушные к моему творчеству, к моим психам и песням моего канала. Я никогда не исполнял чужих песен, только свои, но вот ввиду того, что ушли такие Известные личности, которых я все время любил, уважал, актеры, музыкант, еще певец добавок. Это как актер Валера Гаркалин, Нина Русланова и Саша Грабский, хороший певец-музыкант. Я никогда, конечно, не исполнял чужих песен, но вот решил в честь их воспоминания, памяти, конечно, исполнить вот такую песню Николая Добронравова на стихи, музыка Александры Пахмутовой, которую исполнял все время Саша Грабский. Называется «Как молоды мы были» эта песня. И вот я решил эту песню исполнить в эксклюзивном материале. Конечно, будет она. Вот. Послушайте, пожалуйста, вспомните. Песня, конечно, многое значит. В честь памяти ушедших актеров, музыкантов, наших любимых всех, еще вдобавок я скажу приплюсую к этим вещам. вот исполнил эту песню. Итак внимание. слушайте! Незнакомый, прохожий, твой взгляд, не погляд, не под знакомый. Может я это лишь только моложе? Не всегда мы себя узнаем, ничто на земле. Проходит бесследно, И у нас уже, Сая все же, бессмертно. Как молоды мы были, как молоды мы были, Как искренно любили, Как верили в себя нас тогда. Без усмеха встречали Все цветы на дорогах земли. Мы, друзей, за ошибки прощали, Лишь измены простить не могли. Ничто на земле. Не проходит бесследно, И у нас уже, а да я все же бессмертно. Как и молоды мы были, как и молоды мы были, Как искренно любили, Как и верили в себя. Тайм. Мы уже отыграли И давно мы сумели понять Чтоб себя на земле не теряли Постарайся себя не терять Ничто на земле Проходит бесследно, и у нас улетает все уже бесследно. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. В небесах, а гореть торницы, И в сердцах утихает краса Не забыли с Любимые лица Не забыли нам родные глаза Ничто на земле не проходит бесследно и юность ушедшая все же бессмертно как молоды мы были как молоды мы были как искренно любили как верили в себя как молоды мы были как молоды мы были, как скренно любили, как верили в себя.